Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Андрей Лоскович. Пользуемся мы вот такими вот отрезными дисками, вот корейской фирмы Санки, шлифовальными кругами той же фирмы. Вот о проблемах, какие бывают. Вот у нас диск. Диск. Стоит 18 долларов. Но это мы уже пытались снять. Верхнюю вот эту вот шайбочку. Какова была проблема? При запили диск практически новый. Вот, для примера, вот новый у нас диск. То есть, было проработано, может, недели им. При запили... Особенно, когда делаешь э, запил под 45 градусов э, на болгарке, диск начинает вот, ну, водить со стороны в сторону. Это иногда видо невооруженным глазом, а еще больше это ощущается на, на плитке. Вот мы его сейчас немножко уже погнули, этот диск. Вначале мы не могли понять, в чем проблема, почему скалывают у нас плитку, вот, присмотрелись, потом видим, что диски иногда бывает делать такое плавное движение в сторону. Вот, заехал я к человеку, который их продает. Говорю проблему о проблеме. Вот. Он говорит, что якобы попал у вас мусор между этой шайбой и основным диском. Потому его якобы у вас немножко воет. Ну, я решил это дело все снять вот таким вот образом залез туда шпателем вот у нас снимается шайбочка основная и что мы увидели что никакой это у нас не мусор а это у нас просто лопнувший диск не знаю это заводской брак вот но у нас он никак не мог о, никак не мог у нас он лопнуть Таким образом уже не один диск мы такой спилили. Но вот бывают такие проблемы. Если же начинает диск у вас сильно скалывать, вот сразу же обращайте на его внешний вид внимание. Вероятно, есть какие-то проблемы. И еще я в прошлом видео своем при запиле гранита. обещал показать вам диск. Вот он, шлифовальный гибкий мягкий круг грануляции фирмы Strong, именно Стронг, то есть не, не санки которые мы покупали вот, а именно фирмы Strong. вот этот диск отлично справляется с керамогранитом то есть когда нужно обработать, доработать пошлифовать по керамограниту фирма Strong. но э, спросили чье производство сказали Россия и Китай вот, так что Кому нужно покупать именно такие, для керамогранита. Все, подписываемся на канал, ставим лайки, кому понравилось видео. Всем пока.